как данная ситуация повлияла на рынок недвижимости России. Было выведено более 114 миллиардов в рублевом эквиваленте и до стабилизации обстановки прекратили продажи. Сделали беспроцентную рассрочку с сохранением цены. Привет, друзья! Все мы знаем, какая ситуация сложилась в мире, какая геополитическая обстановка, но давайте сегодня поговорим не о политике, а о том, как данная ситуация повлияла на рынок недвижимости России. Итак, поехали! В первый день конфликта было выведено более 114 миллиардов в рублевом эквиваленте. А потом этот счет достиг триллионов. Итак, что же будет с этими рублями? Конечно же, людям нужны надежные вложения. И на этом фоне подросли цены на товары и, конечно же, на недвижимость. Экспортеры строительных материалов из-за увеличения курсов валют подняли свои цены на внешнем, соответственно и на внутреннем рынке тоже. Крупнейшие застройщики, чтобы не упустить свою выгоду и до стабилизации обстановки прекратили продажи, а некоторые из них уже подняли цены. И конечно же, все это в совокупности подхлестнуло цены на жилье. Что же касается банков, крупнейшие банки попали под санкции и плюс им необходимо было вернуть выведенные наличные денежные средства. Вследствие этого банки подняли процентные ставки по вкладам, а следовательно по кредитам и ипотекам. Итак, как повлияли санкции и вообще нынешняя обстановка в целом? Что мы имеем в сухом остатке? У населения много денежной массы, повышенный спрос на материальные активы, дефицит импортных товаров, повышение цен, закрытие границ, повышенные ипотечные ставки если вы еще думаете инвестировать, брать недвижимость или нет, то выбор мне кажется очевиден. Даже не то, чтобы увеличить, но и хотя бы сберечь деньги от инфляции. Мы подстроились под ситуацию и ввели следующие меры. Сделали беспроцентную рассрочку с сохранением цены. И чтобы инвестиции сделать доступными, снизили порог входа до 1 миллиона рублей. Друзья, желаю скорейшей стабилизации обстановки. Подробнее об инвестициях, недвижимость, о наших объектах пишу в своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!